Добрый день. Для оформления локальных смет по правилам, установленных методикой 421, мы используем выходные формы, которые в окне «Печать документов» расположены в разделе «Приказ 421. Формы ЛС». В версию А0 с номером 2.11 включен ряд аналогичных выходных форм для оформления актов выполненных работ. Вы их найдете в разделе «Акты приемки выполненных работ» в новой группе «КС-2 как формы BIM-421». В отличие от форм локальных смет, здесь добавлена еще одна графа – номер позиции по смете, поэтому в окне печати для этих форм в скобках указано количество граф – 13. «КС-2 13 граф BIM-1» Это акты по сметам с единым индексом XMR. КС-2.13 граф BIM номер 2 – акты по сметам с индексами к элементам прямых затрат. КС-2.13 граф BIM – акты по сметам с индексами каждой единичной расценки. На этих формах я и хочу остановить ваше внимание. Новые формы КС-2 настроены на новый формат концевика в версии 2.11, то есть отображение результатов в двух графах. В тех случаях, когда смета и, соответственно, концевик сметы были созданы в версиях А0 с номерами 2.10 или 2.9, Результаты расчета концевика отображаются только в одной графе – и в сметах, и в актах. До версии 2.11 все формы кс 2 были настроены на этот вариант работы. Будьте, пожалуйста, внимательны. Если вы решите напечатать кс 2 со старым концевиком по новой форме, то получите примерно вот такой результат. Исправить ситуацию можно, если отредактировать концевик. Например, перенести все результаты расчета в графу «Результат текущий». Но лучше всего это сделать в локальной смете. Как вы хорошо знаете, концевик локальной сметы копируется в акт при его создании. Это сэкономит вам время. В выходной форме концевик будет выглядеть так. Более подробно вы можете посмотреть видеоролик на эту тему о приемах работы с концевиком в версии 2.11. Однако если до версии 2.11 вы работали с унифицированной формой акта 8 граф и переходить на новую форму по 421 методике сейчас вам не требуется, то в концевике ничего менять не надо. Нужная форма акта осталась на своем месте и работает, как в обычном режиме. Рассмотрим другую ситуацию. Локальная смета создана в версии 2.11 и концевик настроен на отображение результатов в двух графах. Новые формы актов настроены именно на такой концевик. Но вам требуется сформировать акт по унифицированной форме 8 граф. Как быть? С этой целью в раздел CS2 как форма BIM введена еще одна форма CS2 8 граф BIM, где концевик выводится в двух графах. Для новых форм CS2, как и для других форм, в окне печати присутствуют настройки для отображения информации. Отмечу лишь основные. В разделе «Заголовок документа» регулируется вывод на печать, наименование стройки, наименование объектной сметы. В разделе «Инвестор-заказчик-подрядчик» флажками отмечается необходимость вывода на печать наименование указанных организаций, и их контактных данных. В разделе шифр справочника формулы объема рекомендуем поставить флажки в строках шифр справочника текущих цен. Это важно для формы BIM с индексами каждой единичной расценки. Формулы расчета объемов для всех вариантов форм в сметах, где объемы рассчитаны по формулам. В разделе итоги акта концевик Установите флажки в строках концевик раздела и концевик акта. Ну и конечно же раздел сдал принял. Следует установить опции печати этих двух подписей должность и фамилия. Подведу итог. В версии 2.11 дополнена новыми формами печати актов выполненных работ КС-2 как форма BIM-421. Новые формы ориентированы на оформление КС-2 по сметам, выпущенных по требованиям методики 421 с отображением результатов расчета концевика в двух уровнях цен. Для новых выходных форм действует общее правило настройки отображения информации при печати. Также следует помнить, что для смет, выпущенных в версиях 2.10, 2.9 и более ранних, Правила оформления КС-2 не изменились. Вы можете оформлять документы по старым формам. Спасибо за внимание. Желаю вам творческой работы. С вами был Александр Курочкин.